Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео посвящено интернет-телефонии, предоставляемой компанией МТЛ Воронеж. Я вам детально расскажу о личном кабинете компании МТЛ. Что вы можете делать, что не можете из личного кабинета. Видео будет интересно для тех, кто провел, либо планирует провести себе в офис интернет-телефонию от компании МТЛ. И если у вас нет практического опыта в работе с облачными АТС, пожалуйста, смотрите это видео до конца. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях. К сожалению, у компании МТЛ ни на сайте, ни в личном кабинете, ни при заключении договора вы не получаете никаких инструкций, рекомендаций, как проводить настрой, как работать с теми функциями, которые вы оплатили подключая интернет-телефонию. Итак, что же можно делать в личном кабинете? Начнем с самого главного. Начнем с денег. Вы можете посмотреть свой текущий баланс. Но не можете узнать, на что были потрачены ваши деньги. То есть, как расходовался у вас баланс за какой-то период. Хотя в личном кабинете есть раздел «Баланс и оплата услуг». Если вы его откроете, вы в истории платежей увидите пустоту, в истории списания вы увидите, что вы да, вносили авансовый платеж 1000 рублей, да, у вас списались деньги за номер, но никаких других списаний вы не видите. В разделе регулярные списания опять же нет ничего, то есть не отображено, когда и в каком объеме списывалась, например, абонентская плата. Абонентская плата компании Intel списывается 30 числа, то есть в конце месяца. Деньги берутся за следующий месяц. Единственное, что вам нужно узнать, это точную цифру абонентской платы. Потому что то, что заявляется в рекламке от МТЛ, не соответствует действительности. То есть вот мой тариф стартап, который заявлен 390 рублей, Реально с меня списывают 578 рублей. Если вы подключились к компании МТЛ в середине месяца, то есть с вашего аванса сразу же спишется часть абонентской платы за текущий месяц, и в конце месяца с вас спишут абонентку, за следующий месяц. Но к сожалению в личном кабинете нигде это вы не увидите. Кроме регулярных списаний, кроме абонентской платы, с вас списываются сразу же происходит списание за исходящие вызовы. Вот детализацию звонков вы можете посмотреть в личном кабинете, для этого есть отдельный пунктик детализации разговоров. Но если вы подключили несколько SIP-аккаунтов, ну как вот в моем случае, то, к сожалению, вы не можете одним нажатием, например, узнать, сколько же вы наговорили со всех этих аккаунтов. Необходимо получать информацию по каждому из аккаунтов, то есть выбираете. Дату, которая вас интересует по детализации, вот нажимайте на кнопочку «Фильтровать» и на страничке детализации разговоров вам покажут, сколько вы звонили, когда, кому и сколько с вас берут. К сожалению, нет возможности посмотреть общую сумму разговоров. Да, есть возможность экспорта в Excel, но когда вы экспортируете в Excel… Выгрузка производится но не совсем корректно. То есть, открыв Excelевский файл, вы, к сожалению, не сможете одним нажатием взять и просуммировать столбец цена. Потому что этот столбец выгружается в текстовом формате. Необходимо вначале его обработать, то есть избавиться от буковки R с точкой. Избавились от буковки R и заменить точку на запятую. Вот После этого вы можете суммировать. Конечно, это не совсем удобно. Реализовать из личного кабинета заявленную возможность быстро и просто пополнить свой баланс вы также не можете, потому что в разделе «Баланс и оплата услуг» либо если вы щелкнете на свой баланс, нет никаких возможностей добавить денег на ваш счет, что реализовано ну, практически в любом личном кабинете а в личном кабинете компании МТЛ об этом даже заявляется, но возможности такой нет. Теперь, как же реализуются функции искупленного вами пакета через личный кабинет, и что из них можно реализовать? Приветствие голосовое, либо голосовое меню. Через личный кабинет вы реализовать не можете, потому что для этого даже не предусмотрено никаких пунктов. Есть, если вы хотите реализовать такую возможность, вообще очень удобно, очень классно, можно там за 500 рублей на каком-нибудь сайте, заказать дикторский голос, и вы получите качественное голосовое приветствие при звонке на ваш номер. Вот чтобы реализовать такую возможность, вам необходимо написать заявку в компанию МТЛ. Писать можете на те адреса, которые вы найдете на сайте в разделе «Контакты». Это адрес техподдержки, либо можете писать администратору в Екатерине. Во всяком случае, я писал именно на вот этот адрес, все заявки по подключению возможностей из купленного мной пакета стартап. функции Анти Аон опять же в личном кабинете. Никаким образом включить и отключить эту функцию самостоятельно не можете. Но эту функцию даже не может включить техподдержка компании Intel, потому что эта возможность у них не реализована физически. Интеллектуальная переадресация. Вы можете заказать или установить безусловную переадресацию. То есть звонки будут всегда переадресоваться без всяких условий. А можете установить условную переадресацию. То есть когда звонок будет переводиться, какое-то определенное время либо в какие то определенные дни в личном кабинете эти возможности реализованы частично вы самостоятельно полностью переадресацию реализовать не может значит что же вы можете сделать в плане переадресации все эти возможности реализуются в разделе учетной записи сип аккаунтов Вот когда вы заключаете договор с компанией мтл вам в личном кабинете Подключают один ваш главный SIP-аккаунт SIP-аккаунт, который привязан к вашему вот внешнему номеру, то есть в моем случае городскому номеру. Если вы купили тариф, ну вот аналогичный моему тарифу стартап, мы получаем по этому тарифу 5 внутренних линий. То есть если вы хотите, чтобы была возможность переключать звонки на внутренние линии на ваших администраторов, вам необходимо создать еще 5 сип-аккаунтов эти аккаунты по идее можно создавать через личный кабинет нажимая на кнопочку добавить аккаунт ему автоматически присваивается какой то сип идентификатор автоматически ему формируется пароль а вот этот внутренний номер вы можете прописывать самостоятельно и прописывать имя сотрудника также можете самостоятельно но из опыта Могу вам заявить однозначно, что если вы будете создавать аккаунт сами, нет стопроцентной уверенности, что эти аккаунты у вас будут активными и то, что они будут работать. Моя история говорит о том, что эти аккаунты мне создавала техподдержка. Я также делал заявку, но ну, делал заявку голосом, звонил на телефон техподдержки, который вы тоже найдете на сайте компании МТЛ, вот 2100 либо 2118. Поэтому телефону проще дозвониться. И сделав заявку в техподдержку. Техподдержка реализовала мне вот эти вот пять сип-аккаунтов. Но, к сожалению, из этих пяти стал активным, то есть рабочим только один. Последующий запрос в компанию Intel с просьбой проверить эти аккаунты завершился тем, что они наконец-то у меня заработали. После того, как вы создали внутренние аккаунты, на которые вы можете переключать звонки со своего главного номера, вы можете производить настройку вот этой переадресации. Выполняется эта настройка через лененькую кнопочку. Это называется настройка переадресации но я бы ее назвал настройкой действий, которые происходят, когда звонок поступает на этот аккаунт. Нажимаю на эту зелененькую кнопочку на своем главном аккаунте, и я покажу, как у меня выстроена переадресация. Значит, В первую очередь в строке режим ответа, то есть что будет происходить, когда этот аккаунт получает звонок. Вот Если у вас стоит «Не отвечать», то, естественно вы никакие звонки на этот аккаунт получать не будете вы можете выставить только звонок и тогда будете слышать входящий звонок вы сможете только руками снимать трубку и это ничего больше кроме звонка делать не может можете включить переадресацию этот аккаунт не будет у вас звенеть он у вас будет сразу же переводить звонки на другие ваши внутренние SIP аккаунты у меня изначально стояла именно вот только переадресация но к чему это приводит Вот все звонки на мой городской номер сразу же переадресовались на внутренний наш аккаунт на телефоны моих сотрудников и получалась следующая ситуация что все звонки которые к нам поступали они для нас были исходящими потому что если вы включаете переадресацию и она идет ну, например на мобильный телефон сотрудника как мне и нужно было сделать приходится платить за входящий звонок Сейчас главный аккаунт мы установили на IP-телефон и в настройках режима ответа выставили следующее. Получать звонок, если трубка не берется, переадресация вот на эти внутренние аккаунты если и тут никто не взял трубку, не ответил но бывает такая ситуация, ночью, например, позвонили реализуется услуга голосовой почты вот как только вы выбираете режим с переадресацией у вас сразу же становится активным лист переадресации здесь, нажимая на кнопочку добавить вы добавляете те сип-аккаунты которые у вас созданы и которые у вас активны в разделе имя для удобства можно писать имя того сотрудника, на чей аккаунт происходит переадресация. А в разделе номер можно писать либо длинный ID SIP аккаунта, либо если вы прописали короткие внутренние номера, можете писать короткие внутренние номера. И что будет происходить, когда этот аккаунт получает звонок? Будет отображаться номер и имя звонящего вот эти параметры в моем случае 15 указывают как долго этот аккаунт будет принимать звонки если человек не берет в течение 15 секунд трубку на этом аккаунте то работа с этим аккаунтом заканчивается в моем случае включится голосовая почта в поле переадресация вызовов вы указываете через какое время вы передаете вызов с аккаунта на лист переадресации. Вот когда у меня все звонки с городского телефона сразу переадресовались на внутренние номера, чтобы брали сотрудники, а у меня стояла минимальная затяжка, это одна секунда. То есть человек позвонил и сразу его телефонный звонок рассыпался на внутренние аккаунты сейчас для того чтобы сэкономить деньги для того чтобы все таки входящие звонки у нас были входящими они все исходящими на нашем главном стоит ip телефон я поставил переадресовать после 12 секунд из 12 секунд идет вызов на аппарат если за 12 секунд администратор который находится в офисе не взял трубку только после этого переходит переадресация на внутренние номера других администраторов. также вы можете в настройках выставить как происходит переадресация но есть можно выставить по списку и в начале будут звонить первому аккаунту, потом второму и так далее. Можно выставить случайным образом, в моем случае стоит одновременно. То есть переадресация сразу производится всем сотрудникам, и кто первый взял трубку, тот и разговаривает с клиентом. Значит, после того, как вы вносите какие-то изменения, не забывайте нажимать на кнопочки «Применить», «Изменить режим», чтобы все ваши настройки сохранялись, друзья вы должны понимать что из личного кабинета вы сможете настроить переадресацию только между sip аккаунт если вы хотите чтобы переадресация шла на какой то мобильный телефон либо на какой то городской номер другого вашего телефонного аппарата вам необходимо опять же писать заявку на те адреса которые я вам уже давал с просьбой Включить переадресацию с такого-то СИП-аккаунта, с внутреннего, на такой-то телефон номер. Повторю еще раз, если вы включаете переадресацию на конкретный телефонный номер, на мобильный, либо на городской, то эти звонки у вас будут считаться исходящими, Они за эти звонки необходимо платить. Если вы не хотите платить за переадресацию, то на каждом СИП-аккаунте у вас должен стоять либо интернет-телефон, либо должен стоять какой-то софт звонилки, софтфон. К сожалению, компания MTel рекомендует пользоваться таким софтом, которым они сами не пользуются. И если на компьютере рекомендуемую ими программу Zoper настроить можно и будут получаться нормально звонки, то вот Zoper на мобильный телефон настроить ну, не получается, к сожалению. Как реализовать виртуальный факс? Из личного кабинета вы это сделать не можете. Это может быть реализовано только с помощью программного обеспечения, которое у вас стоит, ну, например, какого-то софтфона типа Zopper. Телефонные звонки из компьютера, планшета или мобильного телефона, опять же, не реализуются из самого личного кабинета эта возможность реализуется с конечных аппаратов то есть вы можете установить какой то субфон их достаточно много мтл рекомендует устанавливать запер но сами они им не пользуются и грамотно рассказать как например его настроить на мобильном чтобы он устойчиво работал они вам не помогут не звоните и не тратьте свое время то есть мне удалось нормально стабильно добиться работы опера только на стационарном компьютере на компьютере который не теряет интернет не переключается из, из одного интернета в другой как это происходит на мобильном телефоне когда вы перемещаетесь например по городу и на стационарном компьютере зопер можно заставить не засыпать и тогда вы будете получать звонки но как настраивается зопер на стационарном компьютере как это все делается у меня есть отдельное видео на канале кому интересно пожалуйста смотрите как реализовывать функцию конференции опять же из личного кабинета такой возможности нет Техподдержка компании МТЛ Воронеж ничего ну, нормального, полезного по этому вопросу вам не расскажет, потому что ну, сами они не пользуются. Ну а статистики разговора, где это смотреть, я вам также показал в личном кабинете, что она есть, но реализована с моей точки зрения не совсем удобно. Это в разделе детализации разговора. В личном кабинете еще остается функция оформления нового номера, но... Я жалею, что оформил этот номер в компании МТЛ, Естественно, новый оформлять уже не буду. А внешние номера – это тот номер, который вы купили, один. И зачем они для этого сделали целый раздел? Контактная информация. ну, Думаю, с этим все понятно. С моей точки зрения, возможности личного кабинета компании МТЛ, мягко говоря, очень урезанные. То вот кабинета МТЛ я могу объяснить только одним, что все звонки через... Продаваемые МТЛ SIP аккаунты осуществляются через сервер компании Runexus. То есть именно сервер компании Runexus вы прописываете, когда настраиваете свой IP-телефон, либо какой-то софтфон. И вход в кабинет Runexus абсолютно такой же, как вход в личный кабинет MTel. Я просто думаю, что MTel чисто позаимствовала личный кабинет уролнексуса, как и сервер через который они звонят. Поэтому техподдержка МТЛ ничего полезного по работе с личным кабинетом вам сказать не может. У меня сложилось такое впечатление, что они сами туда не заходят и даже не знают, какие у них там пункты и какие возможности реализованы. В заключение хочу сказать следующее: если вы решили себе записать голосовое приветствие, вот сейчас компания МТЛ уже не реализуют, как я понял, тариф стартап. У них теперь другой тариф, виртуальный офис. Но здесь опять же цена, скорее всего, дана без НТС. И если вы решили себе записать голосовое приветствие, МТЛ предлагает вам это сделать за 2900 рублей, я вам рекомендую все-таки воспользоваться поиском Яндекс, написать запрос, например, «Запись голоса диктора». Появляется громадное количество сайтов, вы можете выбрать какой-нибудь сайт, где очень приемлемые цены, ну, например, 500 рублей за профессиональный дикторский голос. И за эти 500 рублей вы можете списать, записать сообщение, например, длиной до 70 слов, что более, более чем. И цены абсолютно разумные. Вот посмотрите, сайт хороший, именно здесь я заказывал, называется он «Звукоград». Стоимость. Ну, в основном 500 рублей. Профессиональные голоса, вы их можете послушать и затем заказывать. Вот мы заказывали голосовое приветствие у вот этой замечательной женщины. Срок выполнения от одного часа. Все очень удобно, все очень просто. На этом уже затянувшееся опять видео по обзору личного кабинета и по обзору возможностей пакета стартап от компании МТЛ я закончу. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их. В комментарии к этому видео. Большое спасибо, с вами был Игорь Черноусов.